Это уже отходы ума. Он матерный, я не хочу его рассказать. Ножом. Ашмуренным. Телефон в сковородке? Нет. Чем отличается обычный человек от нормального? Это вообще нормальный вопрос? Или обычный вопрос? Я не понял его. Почему в подъезде пахнет котами, а от кота не пахнет подъездом? Потому что подъезд не собирает запахи в других местах, как кот. За какие виды спорта ты болеешь? Футбол. Дота-2. Является ли кашей в голове пищей для ума? Нет, потому что это уже отходы ума. Как эта женщина может от одного килограмма конфет растолстеть на пять килограмм? Где один, там второй. Тушенку из банки по этикетку ложкой положено ли вилкой? Ножом. Если к телефону ничего не прилипает, то как телефон приклеивают к сковородке? Телефон к сковородке? Знаете, я не понял этого вопроса, я обычно варю его. Какую еду ты терпеть не можешь? Любые мореподуты. Каким ты видишь себя в старости? Ашмуренном. Как ты относишься к религии? Индиферентно. Какая твоя самая лучшая черта? Я. С чем тебе можно успокоить? Бургером. 10 -10 -10. А, почему самолеты не делают из того же материала, что и черные ящики для них? Потому что будет слишком большой вес у него. А какой твой любимый анекдот? Он матерный. Я не хочу его рассказать на камеру. Как едет машина? Крутится ли воздух внутри колес? Нет. Какого цвета хамелеон, когда он смотрит в зеркало? Он не маскируется. Почему балерине все время стоит на носочке? Не проще ли было бы пригласить носовщицу повыше роста? Когда на носочке, то у тебя ягодицы гораздо лучше выкачиваются и лучше видны.